И всем здарова, ребят, с вами я Ванёк, и Мы с вами продолжаем проходить бет на Архам Орджинс. Это босса ядерную головку эту не пройдем, пока, пока мы ее не пройдем, я не закончу видео делать по этой игрушке, не закончу реально. Вы же меня знаете, ребят. Сколько лет мы с вами так сажем общаемся на, одну, на, на одной волне, а, ребят, ну реально, ну, сколько. Так, Alt энтер ну что тут, альт-энтер, альт-энтер. Я жму тут, альт-энтер. Ну, -Enter. Mm -hmm. mm -hmm. enter, space, или на правую кнопку мышки, или на Windows. Потому что мы, я это, честно говоря... Вам этого босс не буду лучше записывать, потому что ну, вы его увидите очень долго очень много это будет босс мышка это медноголовка будет у меня на канале очень много светится, потому что я когда прошлый раз играл не, не эм, на альтинтер альтинтер альтинтер вот я ее не прошел когда в тот раз играл ребят Реально. Когда я в тот раз играл, я медноголовку не прошел. Альтентер, поэтому жмем, И я реально медноголовку тогда не прошел. Просто, ну, не прошел и, и все тут. Ну и потом, собственно, задолбал мне, короче, эта игра. Я что-то удалил ее. дождь игру. да нет сброс противоядия Так. Я не... Да смотрели уже да да да да да видели мы с вами ребят да да да да да да да Сверху, Брюс, сверху, блин. Так, сейчас, извиняюсь, ребятки, продолжим... Блин, да они практически как настоящие, эти миноголовки, блин. Я наклянусь, ребят, они реально тут как настоящие. Сейчас отойдем. После второго захода она становится сама, так скажем, как саванна, блин. Издеваться, может, над Брюсом уже хватит, а? Хорош? Нет, на голову, Над Бэтном, может, уже хватит зеваться, а то у меня нерв-то не резиновый. Про Брюс-то я не знаю, а у меня-то точно. Нифига себе, насколько Брюс Уэйн-то у нас знаменитый, оказывается, а? ребят. У девушка он пользуется огромным спросом, ага. Да блин, черт! Эх, короче, ребят, не знаю, честно говоря. With, собрать свой приз, mm -hmm. да, медноголовка, пора собрать тебе свой приз. Извиняюсь, ребятки, у меня телефон грузится, а на компе я не могу посмотреть, это то, что мне надо было бы сделать. Мы же это с вами видели, ребят уже. Первый босс, первый труд, самый трудный босс, которого я. Пождают, блин, страхи Брюса Уэйна, ага. Ай, ай! Не совсем. Некрополис but... да, не Посмотри сюда. I... Да я знаю про Некрополис. Я слышу. Я сейчас прижив. Идем бы ты себя. Так я себя сейчас и вижу. Точнее, не я себя, а плюса. вот две этих остались тут. Все, я спасу драться. Right here, cabron. Здесь, каброн. Yeah, да, продолжай. вырвет. Ага, сказала медноголовка, как отрезал. Ай ну, не знаю как, но бьют-то они больно Не длительный, Бэтмен ФР контейнер прибыл. Вы видите его? Я вижу его. Прошли со второго раза. Да. Со второго раза прошли. Ребят, сегодня. Сегодня... Ты, можешь ты но я ещё в своих фенах останусь там до самой. ней твоей смерти. Она придёт довольно скоро. Да знаю я. Не знал бы я это, я бы.. Бэтмен Архам Бэтмен Архам не проходил бы. Хотя Бэтмен мы где последняя серия Бэтмена. Может нет. Ну не жди, что легко освободишься. Я знаю, где он, где Джокер. Скажи мне, Он организовал встречу, там будут убийцы, где я скажу, когда разтяж меня. Спасибо, будь тебе должен. Что? я могу подсказать место. Уже подсказала. Эй, что ты делаешь? Освободи мне пиджанто. Победить медноголовку. Так, а что дальше делать-то, а? да скоро справишься с Джокера не думал, что не стоит заниматься этим постовоком, что сам было вам надо вернуться в особняк не сейчас, Альфер Эй, корабль, да пошел ты обзимем пендент Пендженто, ты не можешь меня тут оставить? Да могу, могу, медноголовка, Ещ как могу, еще как оставлю. Так и неспокойно я и не сюда. Спокойно я хотел покататься на лифте, я хотел спокойно пойти вниз, посмотреть, что там, может быть, там что-то интересное. А там ничего нету, оказывается. Нифига себе, какой Бэтмен у нас. Качок, Брюс. Какой у нас Брюс Уэйн, Бэтмен. Качок из себя такой. Скрыто тех помещения шкаф для оружия, но тут оружия сейчас нету дверку открыть дверку, это панель созданная в ВНТ NTE специально в Нарко лаборатории, так, на F сюда так на X так я вот все хотел до встречи медных я хотел посмотреть что Смотрите, вот чё вот в этом, вот, вот смотрите, вот реально вот. Я хочу узнать, что тут такое находится, блин. А, тут какой-то проход куда-то. Блин, тут оказывается проход... Есть, оказывается, я-то и не знал. Не, ну, ребят, мы с вами прошли медноголовку сейчас, да? Так, получается. Ай, блин, куда? А, не, нужно сюда. Так, наверное, нам дам. А, здесь на другое место. Как по мне, то Альфа, это скорее дополнение к основному Бэтмену. То есть, смотрите, у человека паука, к примеру, есть своя МД. Ну, Мэри Джейн, у, у Джокера Бэтмен есть, у, А у Альфреда Пенниворта никого нету. Как мне кажется, у это скорее дополнение к образу Бэтмена, чем нежели герой. Служебные те помещения. Так. Сюда бежать, так. Так, стоп. Нужно ку-ку-ку а сюда и так стоп или в другую сторону так на так не надо, надо надо нам не надо в эту сторону в эту надо было вот и вот на r а мне надо на склад на 1 херная вот на надо вот сюда забежать как-то, мне кажется. Да, вот сюда вот надо забежать. И вот так. Медноголок меня отвлекла, когда я хотел выйти. А это снизу. А, это я на нижнем этаже был? Я забыл просто, ребят, столько навалилось. Я посл... я эту миссию с медноголовки проходил очень-очень-очень на самом-то деле долго. Даже когда в прошлый раз на эту игру, я такой думаю, а, на медноголовке остановлюсь, пожалуй. Скрытая комната, так. Ну и остановился не на мирноголовке. Да блин, ну брюснуть шкин кошки, ну иди ты в ту сторону, б. А будем, а по больше будем уровень поднимать, точнее уровень какого-нибудь одного навыка, потому что, ну, нам доступно реально очень много сейчас. На X, так тут закрыто. Чё, так как сюда шли, что ли, выходить? Блин, ну, так неинтересно, брюз. Так же выходишься ли отсюда? погружный пункт а и так блять а, стопа что тут я вижу что-то зеленое тут так а это подсказки и нигмы короче тут и нигмы Готово. Был последний это. Слава богу. Спину ломит сил нет. Так-то тут. Но они не не вооружены поэт. А, а не стоп Один вооружен. Один вооружен, я вот по таким вот простым дракам, когда за медноголовку это проходил, соскучился уже, успел заскучать без простых таких офигенных, обычных, обыкновенных драк, потому что, ну, реально, с ней проходишь миссию медноголовки, и ты сам же не не, не видишь, как, в какой момент ты эту... Короче, она тебя... Доз... Не сказал, конечно, что за ёлы. да Да не, ну я реально не сказал так, что оно тебя достает очень сильно, но... Тут, да, получается, именно где-то так, короче. А, не, сюда же, отсюда же, туда же что. Эх, всё Перед чем двигаться надо. Да не видно. Айфо. Да, сэр, я забрасываю скипень немножко. Найти высокой концентрации числа. Как найдешься с ним по кольцеу точнику. Как са. Как найду, так сообщу. Уничтожь всю наркоту. Пирпук Бэтмен стал опять же А, нет, точно, он же служит рядом с полицией так. Не Вархморженс, конечно. данные отсутствуют. Так, я что то не помню. Надо забраться уж, например, на опору моста <просу> пионеров. <просу> <просу> На опору моста пионеров Так А, кстати, вы не поняли, ребят Тут Я же не добрый герой. Да, тем более, я не антигерой, чтобы быть самым, самым злоде злым злодеем. а не это а нужно ну, тут есть я вдруг соберусь короче с друзьями проходить ой по тут с ребятами по получи это а ты получи вот это вот на новый год себе на рождество ага хотя у нас же реально в россии новый год и называется этот праздник а не рождество Потому что у нас... Эм... Хотя, по идее, почему у нас Новый год очень сильно празднут мы? Потому что, ну, как бы Рождество мы... Не знаю, ну, нам принято, лично нам... Лично людям принято тут считать, что Рождество это что-то типа заграничный праздник. Американский. американская праздник. Так кто еще жив? Ты еще жив, друг? Ну ладно, давай вот так поиграли, Чё. Я значит им помогаю, они еще и в ус не дуют, блин! Не, надо тап, так, новый уровень, так, улучшаем ближний бой, не, не дополнительное дополнительно улучшим, так. Ближний бой надо было прокачать, чтобы у него вот полностью тут была броня 100%, я, ладно, я вот эту вот броню 3-0 прокачаю, баллистическую броню, чтобы вот потом вот как будто еще уровень будет, возьму вот это вот улучшение, Потом буду возьму вот это вот, потом вот как бы буду вот так вот чередовать. Сначала верхний, потом нижний, потом верхний, потом нижний, потом нижний, потом верхний. А, ну тут, собственно, как Warham Asylum. Я поместил на Джокера электропередач. бэд из я не могу сказать что она никем недооцененный не могу так сказать я вам что она переоцененная эта игра бэн аркэм я не могу сказать что она переоцененная что она недооцененная потому что ну как бы ребят очень хорошая игра но что-то конечно как Мне кажется, что опять она не для меня. Готэм Чити Так, Готэм Так. Хорошо, что никого тут нету. Из, из милицейских тут нету, хорошо, что никого. Из милиции тут нету. А, нет, стоп, тут есть из милиции. No, Это птица Это самолет Надо прорисовать другой путь И они стали безоружными Сейчас опять вооруженные блин. Ребятки вы вы с полиции, вы со сватацев, вы, блин, не вооружаюсь так быстро, офигеть, как они меня бесят, честно говоря. Ну если им не вдарить, то они ничего не поймут, как бы. Это вам такая. Это вам так как бы сказать, я бы сказал вам всем. Это такое. Правда Бэтмен на Arkham Origins. Да и Бэтмен на Аркерм Сити и Бэтмен Аркмасаун это правда игр серии Бэтмен Если им не вдарить, то они ничего не поймут. Если им не вдарить, то они не поймут, а ничего. Так, на Х.